Здравствуйте, с вами компания eBay. Заходим в настройки, отдел продаж и выбираем сотрудника. Оставляем настройки доступа и оставляем только те разделы, которые должен видеть сотрудник. Например, доступ только к воронке колл-центра. Также отключаем рабочий стол, задачи и аналитику. Готово. Спасибо за просмотр.